внимание спойлеры всем привет в этом видео расскажу о сэйшу инуи он бывший командир черных драконов десятого поколения и нынешний заместитель главы черных драконов за чей счет вы по-твоему здесь едите вы самые старшие но ни черта не зарабатываете ленивые самодовольные подонки Сейшу был вторым ребенком в семье Инуи, и ему посчастливилось иметь поразительное сходство со своей старшей сестрой. Его сходство с сестрой было настолько точным, что его друг детства Коканой в конечном итоге спас Сейшу вместо его сестры из горящего дома. Его сестра выжила в горящем доме, однако вскоре она умерла из-за травм, полученных после спасения. Сейшу восхищался лидером банды черных драконов Шиничиро. Несмотря ни на что, он хотел вступить в банду черных драконов. Да, Сейшу удается вступить в банду. Увы, к тому времени, когда он присоединился, Шиничуро уже не был лидером, и Банда потерял всю свою репутацию и силу. Как человек, глубоко тронутый тем, как Шиничуро вел свою жизнь, Сэйшу поставил свою жизненную целью вернуть Банде былую славу. Для этого он присягнул на верность Тайджу Шиби, поскольку также был очень сильным и имел лидерские качества. После этого черные Драконы стали грозой и действовала как армия. И Нупи занял должность капитана штурмовой квартии. Его план не был идеален. Черные драконы стали сильными, но они работали за деньги. Сэйшу не смог полной мере вернуть ту самую атмосферу Черных Драконов. Спустя время, когда Тайджу ушел из Черных Драконов, Инупи увидел Ханагаки Такимичи, дух первого основателя Черных Драконов. И Сэйшу насильно заставил Такимичи стать лидером банды одиннадцатого поколения. Инупи участвовал во всех боях с фастунов, как только Черные Драконы стали под начало тосвы. Инупи обычно спокойный и тихий человек, однако он не боится высказывать свои мысли и мнения, даже если в итоге это причиняет ему боль. Он очень предан черным драконам и верен куконою, которого он считает своим лучшим другом. Когда он находит людей, которым доверяет, он посвящает им всего себя, например, случай с Тайджу и Такимичи. Он храбрый, но готов показать свою уязвимую сторону и открыться. И среднего роста и стройного телосложения. Но его часто можно увидеть в одетом в униформу, а обувь на высоких каблуках обычный способ сделать его выше. Ну или же он просто хочет быть похожим на Шиничиру. Кожа у него бледная, однако левый глаз украшен глубоким шрамом от ожога, полученного во время пожара в детстве. Его светлые волосы с пробором посередине и стрижкой под подсолнух контрастируют с его темно-изумрудными глазами. Лайс, как замбанды Черных Драконов, он контролировал огромную армию сильных преступников. Инупи компетентный боец, он никому в драках не проигрывал до встречи с Теджу. Инупи превозмогал Чифуй во время драки в церкви, но тут стоит учесть, что Чифуй был избит, а также в руках Саишу было холодное оружие. Он уверен своим принципам и готов ради них умереть. Кроме всего этого, Инупи унаследовал от Шинчера обширные знания в области механики. Помню, как он сидел рядом с Шеничиро, найду, не найду этот скан при монтаже, не знаю. Э, вот такой короткий ролик получился, всем пока!